в эфире «Универньюз», а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В Казанском университете отмечают юбилей выдающегося востоковеда Осипа Ковалевского. Ученики лицея имени Лобачевского сняли клип про Казанский федеральный университет. В 2018 году на площадке Казанского университета Впервые состоялась международная конференция, посвященная наследию одного из основателей монголоведения Осипа Ковалевскому. Став знаковым научным мероприятием, конференция собрала представителей России, Монголии и Европы. И в этом году в честь юбилея ученого принято решение провести вторые ковалевские чтения. Смотрим!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 Коллеги из российских и зарубежных университетов продолжат обсуждение трудов Ковалевского и значимых тем в области востоковедения в онлайн-формате до 2 декабря. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универ News. 1 декабря в IT-парке в рамках 10-го республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» собрались вместе победители грантовых конкурсов. Лучшие участники летней форумной кампании и роуд-тура «Время молодых» 2020 года. Участие приняли президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Врач и преподаватель института фундаментальной медицины и биологии в Казанском федеральном университете. Ожидаем то, что наш проект позволит увеличить количество пересадок в органов Республики Татарстан с учетом а реальной потребности населения. Я считаю, что благодаря этому органу жизнь может постичь. Кому-то можно, ну никому-то. Уже, Один человек восьмеры вообще... может спасти жизнью своими органами. Также в рамках форума прошло награждение сотрудников Казанского университета. Подробнее об этом наш корреспондент. Сегодня здесь, в эти парке, состоялся финал 10-го республиканского молодежного форума Наш Тарстан территория возможностей, где были награждены сотрудники Казанского университета. На протяжении уже 10 лет этот форум является основной площадкой для молодежи Республики Татарстан по реализации своих идей и проектов. То есть это история круглогодичная, ребята в начале года заявляют о своих проектах, потом проходит систему отбора, принимают участие в летней форумной кампании, получают гранты на реализацию своих проектов. Далее... А, уже на финале подводятся а, итоги. Награждали сотрудников Казанского университета в разных номинациях. Так, например, специалиста по работе со студентами Лири Мифтаховой присудили награду за конкурс, который проходил еще летом. По словам девушки, занять первое место в конкурсе мастерства в сфере молодежной политики ей помог хорошо сплоченный коллектив. Каждый год сотрудник Казанского федерального университета принимает в данном конкурсе участие, и как второй год мы держим уже планку, становимся победителями. Такая победа, это, мне кажется, благодаря нашей сполченной команде, что когда готовимся, и когда в том году готовились, и в этом году, когда готовились, уже мы готовились. Не один человек готовился, а готовился вся команда. На награждение финалисты и победители форума встретились с министром по делам молодежи Дамиром Фатаховым. Участники получили благодарственные письма, а также имели возможность обсудить с министром свои проекты и внести предложение по изменениям форумной кампании в республике Татарстан. Нас руководство всегда поддерживает, и это действительно очень важно, иметь вот такую поддержку административную. И когда ты выходишь уже на уровень республики, очень важно, чтобы нас также профильное министерство также поддерживало. Потому что одно дело реализовать проект на уровне университета, и совершенно другой уровень выйти за пределы, провести, например, городской, республиканский или какой-то а, окружной проект. Многие из проектов воплощены в жизнь и уже реализуются на площадках Татарстана. Лев Диденко, Ленардо Литьяров, Универ, Ньюс. 1 декабря – не только первый день зимы, но и время добрых традиций в университете. Каждый год в этот день почитается память о великом ученом Николае Лобачевском. В этом году отмечается его 228-летие со дня рождения. С участием ректора Ильшата Гафурова, лицеисты, студенты и преподаватели университета возложили цветы к памятнику великому математику. Я всегда верю в то, что среди наших студентов, среди наших будущих абитуриентов, среди тех, кто уже закончил, и тех, кто работает, есть люди, которые способны превзойти научные результаты Лобачевского и, может быть, оставить такой же прекрасный след в истории Казанского университета. Также в честь дня рождения Николая Лобачевского в Казанском университете прошла ежегодная Олимпиада по математике. Как отмечают организаторы, победители в этом году получат не только сертификаты и дипломы, но и уникальный памятный приз – сборник задач Казанских математических олимпиад за 20 лет в числе изменений и введения онлайн-формата. В этом году все-таки из-за того, что онлайн-формат, больше регионов может участвовать, особенно которые вот далеко находятся. Вот. Но так ежегодно в среднем наверное, порядка 20-25 регионов. Татарстанские единоросы сдали плазму крови для пациентов, болеющих коронавирусом. Акция приурочена ко дню рождения партии. В числе добровольцев – декан юридического факультета Казанского университета Лилия Бакулина, также являющаяся руководителем фракции «Единой России». А теперь к другим новостям. Как ученики лицея имени Лобачевского проявили креатив и свою любовь к Казанскому университету? Узнаете в нашем следующем сюжете.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 Это понятно, что их любовь разделяют и как и в лицее, так и вне стен лицее. Кристина Надаршиналь Нардавлетиаров, Универ Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч.